Доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Займан, и сегодня мы будем играть серьезный Сэм, четвертую часть Она вышла буквально 2 или 3 дня назад Я ждал, не захотел я покупать данную версию, не знаю, почему-то она меня не вставляет, но ради вас я решил в нее поиграть Так вот, начнем, сейчас давайте проверим настройки, что у нас тут все тянет Интересно, почему разрешение стоит в 2 к? Ну, ладно, не суть. Производительность ультра, все хорошо. И вижу, что максимум, значит, все хорошо. Поехали. Смерть с ним без чего А, я ж пробовал, да. Давайте на человек, да? Средний уровень сложности. Я помню, еще играл в первые части Серьезного Сэма. Мне заходили, конечно. Но у меня тогда был слабый ПК. Сами понимаете, там была картинка не ахти. Но игрушка меня тогда вставляла. Ты что? Особенно под музычку. Там рок как включат. Четкая игрушка была. Третью я скачивал. Мне вообще не понравилось. Не знаю почему. То есть... То сюжетка такая себе. и считаю, ее там вообще нету. Человек против зверя. Называется глава. Глава 0лювая Скорее всего, будет что-то коротенькое, типа предыстории, я думаю. Камикадзе это не проблема, камикадзе это ходячая возможность. Крутой Сэм это сказал. Ладно. Привет, uh, э, В эфире новости to... нас toward... toward... дальше к тем временем оккупация Франции продолжается уже четыре недели. Что-то по-английски. Я собираюсь стать вид-кастером в Альфе Центавра, у меня все было спланировано, уже даже что-то там. Я работал поваром, ничего особенного, просто кто ведь люблю. Хотел ли я воевать? Да ну нахер. Я бы мог стать рестлером, или в порно сниматься, или и то, и другое. Я изучал лягушек, лягушки невероятные. Я говорю им, что не но никто не верил. Знаете, что смешно? Я, Я, был что смешно. Я была за мир во всем мире. Is, по правде говоря, все равно, кем мы раньше были и хотели заниматься. Для них мы просто рабы. Но если они думали, что это будет легко, они пришли на эту долбанную планету. Это за просадочки такие, видоски? The Hero. О, вот она ляпница. Да? В смысле, а что я на месте стреляю? Что случилось? Не, стр... стрелять это конечно хорошо, но мне кажется, ходить тоже надо, да? Нет. Стоп, стоп, стоп, стоп. Не-не-не, стоп-стоп. Смерть с небес, глава первая. Короче, ребят, чтобы вы понимали, я уже проходил первую главу. Просто не снимал это. И почему-то в нулевой главе можно было шевелиться, ходить, то есть... Я не знаю, почему сейчас не было этого возможности. Ну, хз. Первый сильнее меча, если приложить к нему достаточное ускорение, профессор Кизель. Кисель. Смерть с небес. Рим, Италия. 92 часами ранее. Доброе утро, дамы и господа. Сегодня буду оказывать вам поддержку с периодической с не Так, нам нужно встретиться с священником. Потому что где искать Корчево Завета. В котором хранится Святой а мне нравится ответ его. Uh, не знаю, блин. Как-то куда Давинчи. Тебе что не нравится <плес> кода Давинчи? <плес> Нет. Почему? теории? <плес> <плес> литература. А <So>, um, <плес> uh, кто может его К. Дик, наверное. Ну не cleanup, Guy, за, да, Но все равно, как ни крутил, в этой игре нет сюжетки. Не сделаешь ты из... Сами знаете чего? Что? Sam что вы короче, Мырд. Комбой руки. тип, он будет с нами ходить, он so, один rookie, остался живой. What's your name? Kenneth, sir. И насколько помню, right, Kenny, Ладно, поехали. Так, а знаете, что я понял? Что у меня не работает первая клавиатура. Не знаю почему, ладно, потом пофиксим. Пока что на механике поиграю туда. Did um, Так, слышу клавиатуру. Понял? минус клавиатура. Я yeah, попади ты сегодня. а? Что это такое что из за лучи добра такие пошли Чё, когда мне обязательно ну, подсказку ребята не знаю стрим плавненько идет нет ой стрим видос сейчас я попробую наверное графику все-таки снизить мне кажется 60 нестабильных есть здесь выставлю full hd так и Поставлю саму графику не на ультра, а на высокое. Производитель размер... Ну, видеокарта потянет. Вот процессор бы я поставил на высокое. Так, это, я надеюсь, это не на час, да? Или на час? Я нормально. О! Ну-ка. Я все равно вижу какие-то просадки. Ну что за бред, а? Мне кажется, стола даже хуже. Бывает такое? Сейчас, секундочку. Еще высоко применить. Ну. О, по получше, да, стола? сэр, эти октейнино-харвестеры Левиатансы я по по по мере, Не so такой с Так, это что такое? Это наши? Или не наши? А что за монстры такие? Что? He's так, ближний бой yeah. доступен, да? Ничего себе. А ну-ка еще раз. Какие-то типа головы. Осьминожки у них на лаве How точнее. Как им помочь? Серьезно, каким помочь? Так, я где-то сзади слышу. А, это Кенни. Кенни. Что ты ты делаешь, Кенни? Кенни без капюшона, его мне не нравится. ой ой ой Пацаны. Он как вообще помогать будет или он так? Как парень без капюшона просто бегать будет. Так, мне не нравится чувствительность мыши. Очень плохая, очень быстрая. 064-057. О, Во. вот это вот что-то другое. О, oh, я. Yeah. Yeah is a toy for big О, oh, yeah. oh uh -huh. так пометка с uh -huh. так где-то еще да ух ты ёк твою мать а люки. С меня ляг дробовик. В больших группах, go for a shot что-то одно. это свинья, remember, if belchers explode, stay clear of their barf radius. Look, not a scientific term, but it works for me. Так, ну вроде все, да? Все зачистили Я так понимаю, когда музыка не играет Значит все спокойно Как только музыка начинает Играть, значит Надо искать врага я помню это с первых частей, а, что briefing, бывает такое, если ты не можешь уровень пройти и музыка играть, значит где-то остался враг, Либо он забаговался, либо Sir, просто где-то спрятался. Так мне что-то цель. Там за стеной награда-обманка. А, тут еще и дополнительное можно выполнять. Sir, um, Принал взрывается, а? Да что на своих? Да получится колечит. Я сомневаюсь, что он только меня. А где там мой Кеннис? Кеннис? И Кеннис, а Кеннис. Дробаше, дробью он Ты что? Первый раз такое вижу. Чтобы на таком расстоянии дробаша так играл? Совершенно. Понял. А что это? А ну кого? Это незаконно вообще-то. Еще и сзади, да, есть. Мы вроде справились, а что это такое? ходовочку у нас теперь получается. Сейчас давайте сходим сюда. Тут только Патрики, да? Окей. Исследовать клад ОАЗ или АО3. Ну, Что-то одно из этого. Ребята, походу, не хотят меня стрелять. Что это? Самолеты. когда вы появились. Вот этот мне не нравится, у него разброс сильно идет. Его надо первым валить. 13 патриков осталось и 50 здоровья. Поэтому... Hello, Что такое? Going... Так, оружие боевой нож, пистолет э, голо-оманка, проектор голограмм, призваны отвлекать противников. При видео голограммы они переводят огонь на нее место Короче, понятно, я не понял. Отвлекашка такая. Вернитесь к Кенни. Может пусть Кенник ко мне вернется? А чего я не могу использовать? Так, где я вообще В... нахожусь? Где я В... нахожусь? А, все, и наверное, В... да, поднялся? Или нет? Я не пойму идею. Походу мне обратно надо. Нажмите ссылку, чтобы выбрать гаджет. А, ну я понял. Что такое? Л, вот это вот. Монстр какой. Она, наверное, будет, да, в конце? Или это типа что-то корабля просто? Так, что-то опасно становится, нет? Как по мне. Кто тут будет? Вряд ли они по одному будут. Сейчас я шлем возьму, это шлем. Броня плюс 10, окей. <смех> Броня плюс 10. Дверь заперта. Здоровье плюс 10. И что мне делать? Найс! Nice! В смысле, а что за звонит? You know, it's я возьму. <смех> злоб. <смех> злоб. <смех> <Да>. <смех> а, что это такое? О, да, Ля, ну что это? Не, пушка класс, пушка класс. Вообще никаких вопросов нет. Все? Найти отца Михаила. Найти отца Михаила в Верпутске. Это да, звук мне не нравится. Мне кажется, ему просто скучно. Опять жирный, а? Сейчас я ключи в рукопашку, они, в принципе. Особо меня не тревожат. А ч это, ч это за телепортации начались. И он жирный. И он второй жирный. Это каркаунт вот, их не звуки. Они как будто на ну, атаке за мной. Так, это все, нет? Подожди. О. Давай, в рукопашку. Хорош. лучше. Все? Я могу уйти? Ну, в смысле нет. А, могу. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Это босс, Это босс, да? Блин, an нет. Че он быстрый такой? Ой, Конечно, я же моих вынесу спокойно. Подумали разработчики. Все, я могу идти. Плотная арена была. Так, удержите oh, блин, ч ⁇ я не использовал эту сверхсилу? Алограмму? Oh, Что это? Uh, Введение. Нажмите E, чтобы вызвать что тестировать... Очень интересно, да. но я не хочу. Really хранилище. Пушку хочу поменять. Что это такое? А, это голограмма. Я наверное, со стволом. Побегаю. Тут вроде как патроны бесконечные. Осьминожки тут что-то делают. Так кто вообще? Hi. В смысле? Hi, is... Анимация вообще милая сейчас была. Я думал будет все красиво. постарались мне нравится что они здесь не бесконечные только столетие бесконечно какой на перепухнуло влево гляньте кто такие ну вроде как дробаш нормально на дальней дистанции поэтому постараюсь использовать пока что его было бы неплохо конечно если бы он начал мне помогать вообще прям у было да я помню с первой части это же все враги с первой части Ребят, надеюсь, вам плавненько все видно. Угу. понял. не понял. Подоприпасы припасы пособираем. Если таковые и есть, конечно. Нет, а нихера здесь нет. Пойдем на миссию, да? Не будем отвлекаться на припасы и все такое. В принципе, у нас средний уровень сложности и... Мы как бы игру не проходим до конца это сыта с, это, с э, дудки да? тип я в дотке похоже увидел так у него вроде топор О, сэр, или -то такое. Руке. Apart, so интересно достает сейчас попробую с револьвера это сделать ух ты ё. да достает Стрегуннера его. А что, в, в, в этой игре можно умереть? Не, но ну, с одной стороны, да, мне это нравится. Oh, sir, Я не люблю их, где How вообще невозможно умирать, умирать. Это мне нравится. Главное, чтобы чтобы вот эти бесконечными не были, чтобы один босс остался и все. А теперь возьмем пистолет. Я сначала гараграм. Mm -hmm. Че-то мне не получается. Окей, oh, okay, давайте поиграем с сейвова, да? Если part, я сейчас кушу, то look. попробуем сырать сейвова? Кинул головранку. А две можно uh. сразу кинуть? Или это из... Воу, а что теперь делать? Это теперь обратно надо бежать, да? Это звук мне не нравится, как будто квадрокоптер какой-то летает у меня. Да я могу их. А это не, это новой жизни. не Ладно, коптер. Я думаю, вряд ли он мне что-то хорошее, полезное скинет это мне кажется здесь можно сделать полную фичу, то есть врага вызвать на себя и пользоваться территорией нормально где жирный я жирно уже они все равно, мне кажется, они бесконечные. Толку, что я это... буду. Уприпасы у него, конечно, топовые. Кстати, вот уже можно пользоваться этой фишкой его припасы от текстуры взрываются вот и все найти отца михаила сейчас найдем это какой-то пастырь будет или отца в смысле отца просто батю типа кто стреляет где так сейчас голову рамку вызовем Интересно, отлично. Стреляй. А, это шли. Я попаду сегодня? Пушку нельзя их не нему брать, к сожалению. Так, где Кенни? Кенни, братан, где ты? Где отсутствующий капюшончик? Да, все-таки связано с церковью, значит, отец Михаил, в смысле, Пастырь. Угу, Вот он. Сетакадюка. Фарер из Михаил. Михаил, я предполагаю. Я думал, что должен быть конвой. Я конвой. все, да, первая глава пройдена. Ну что? Давайте, наверное, сделаем еще одну, да? Лову. Для того, чтобы получше увидеть игрушку. Проходить ее полностью я не собираюсь. Хотя можно было под ним стримом пройти. Я не знаю, за сколько это можно пройти. Если бы, конечно, там прохождение было на часть К3. То спокойно можно было стримом ее сделать пройти точнее ну а так не знаю нет у меня желания мне ее полностью проходить Но для обзорчика сниму с, с удовольствием просто не вижу в ней сюжетки не люблю игры без сюжет честно говоря я бы лучше сыграл по стола эта Мне это игра, которую мы А, я думал, это случайно. Это что? Это аптечка? Так. Сейчас будет новый босс Я чувствую прям giant... Не, ну не no. на такой же степени, алё yep. oh, Такой That's... я ему щекочу Good. Только хвостик Они а небось сейчас параллельно еще и снизу Будет бежать, да? Ну это круто. ребят стоять долго был. значит он это что-то типа зомби да и на ну, интересно Нет, на этого наки на Раш да давайте активируем аптечки с пистолетом что-то больше нравится конечно он дробью не стреляет но все же штука хорошая. Опять ah, босс. You have found a can grant powerful new skills. However, the human brain may not be. You inhaled it, didn't you? <laughs> yeah. here, uh, of course you did. Пурпурный цвет на него повлияет. Так, что тут? Сэм-снайперские артефакты, могущество, леченные пендально носимо урон в ближнем боевые, вы исцеляетесь. Ммм. Мне уже нравится. дверь ружье жить у каждого по пистолету и другому нарочному оружию. Неплохо. Неплохо. Кстати, мне очень помню, нравилась серьезная Сэм, вторая часть. Там, Ой, где в джунглях. Зработка, вы издеваетесь? Так же и сердечный приступ можно схватывать. Ой-ой-ой, это новый, да, какой -то? А если на нож я его возьму. Выглядит такой. А, это осьминожка. Осьминожка в костюме. Я не вижу смысла здесь использовать прицел, он настолько бесполезный. летят <сёк> кто одет где где где где, где, где психика все рукопашку сейчас пацанов зажмут а да, ну на близко бери О, хорош хотя по хп тут вообще идеально все мало сносит There are people up there. They need our help. Что это было? Новая дополнительная задача. We'll Конечно, сначала лучше дополнительную выполню. А, это свои, Hi. да? Hi. Чего они все перепуганные на фотках? Так. Тихонечко. О, You should talk это я этих типа этого помню. Помните, я в первом человеке про окей был на летающей херне. Главным боссом. Ну, в смысле, в фильме не вари. Да за понимаю. Кстати, быстрее надо этого ой походу сейчас погибну можно вниз вниз походу нельзя сразу тебе телепортируют. ну ладно если сейчас получится я лучше пойду сюжетку выполнять поскольку время у нас ограничено Пойду по сюжетке. Хорош, я не знаю. Безобидный какой-то. Нейтральный чувак. просто и Дракула, что ли? натуре Дракула фокин дракула хочу Заебешь, а что это он делает а чё ты стоишь чё ты стоишь ты же должен это крест взять там во имя отца сына нет Надо за мышами следить, за мышами галимыми. Галимые мыши, если есть, надо их стрелять. Я не пойму, где оригинал. Кто оригинал, а то жалкая копия. Что давно? Может надо одного до конца убить и он типа начинает ослаблять, да? Может так все? -таки? Ну слышишь, надо не привод м по-моему, уже по оригиналу txdh стрелять. Салам. о three republican я не вижу youina.r, titled out shop morgen knowledge, isn't tan Fill out the Sun <Свец> блин мне так и нравится звуки эти раньше мне нравились вот эти которые знаете без головы бегут с бомбами в руках они там тупо а -а -а, на тебе а эти именно обезьянки прикольно придумали Да, По-моему, их сильно много. А, еще и сверху. Главное, если не снизу. Ну, по-моему, Пашка, давай. Даст куда? Еще, да, есть? На веру брать, потому что мы так долго будем. Я не знаю, просто бесконечное мне или нет, поэтому лучше проявлю инициативу. О, oh, вау, wow. what Вот <laughs> только это no like интересует, на данный момент. Corwin, you... Так, хорошо. Не, по крышам прикольная тема побегать. Back to hell with you. Так, а чё ты бегаешь? Чему оружием you. нельзя доверить, да? Блин, я вообще не По очереди, да? Да, эти походу со... свои гасят. Братанчик, ты чё? замер отец михаил ты чё че? чем не прыивать цель провалена а это второстепенная задача как я понял провалена. правильно И вообще прикольно вернуться данную игрушку но это на разок сразу это на разок проходить мне нет ее желания не считаю что это игра на прохождение хоть они тут выбираются якобы да видео есть сюжетка якобы какая-то есть но не то совсем не то И под конец я чувствую, прям, чувствую, что будет босс. Так, это уже не есть, хорошо. Наша шевелится, чтобы вышла, она шевелится, я же. твою. Хорошо, что я здесь убе... умею бегать хорошо. Быстро, в смысле. О, Кейни начал стрелять. Ничего себе. Кенни теперь воин. Ширных надо взрывать. Они готовы взрываются, они мясом своим на и наносят. Рот, Пацаны, а стоим? Всё, что стоим? Не все что? О, мои любимые. С первых частей. Сэма. Я их так любил в первой части. Классно, что звуки оставили, ничего не поправили. Тут фишка в том, что ты не поставишь хедшот. Можно было сделать из этого хорошую шутку, но я не подумал. Где они? Ох! А че это что, аирдропы какие-то? А, натуры, да, аэродропы скидывают. Надо взять. И можно, кстати, дробаш использовать. Что-что? Встретитесь с Родригесом so, и Джонсоном. Я не могу еще выйти, да? Я не могу. Ой, босс, босс. Они меня не видят? Ага, они видят. Кенни, Кенни, помоги мне. Бля, с первого раза. Заваншотил, короче, я. Hey, mm? Еще кто-то? Oh. А, опять я. Ну ты задрала, а? Все, давайте по сюжетке пошли. Эй, Кенни, о, все, Дракула, Дракула, здесь. Али Чем больше дракула завалил, тем быстрее на оригинал выйдет. Они а жалко копиры. Ты их мама значит, скорее всего, к концу подходит. Yeah. Что, все? Yeah. А че музыка тогда играет? А, о май, А, -а. Oh, нож его взять? Ну нахер. А где он делся? Да получится еще где-то запагованный какой-то есть. Если мы заберем... А не... Родригес, дай ему немного слаба. Он новый. Он узнает... А драмаш тут лучше справляется не тыщу слышу рядом прямо на дробуши патроны подсобирать, потому что они заканчиваются в отличие от Good work, пистолетных. What the hell? Я так понимаю, босс будет. Босс первой главы. Окей, okay, time to break out the big guns. А она бесконечная? Придерживатель для колеса оружия. Понял. 717 патронов. Кто не стреляет? Да зачем, самое главное? Давайте червя уничтожим. Давайте, я занимаюсь червем, а вы типа мне снизу если они есть. That, friends, is an X-Snake. Technically speaking, it's an X-Basilisk. Шут up, Rodriguez. Speed bumps, woo hoo! нас появляется. Hey boys, did you miss me? You're right on time. Hey Carter. You know Italian... Все. первая глава пройдена. Смотрите, ребят, если вы хотите видеть прохождение данной игрушки, я могу сделать это не ознакомительной серией, ну, обзором, да, а первым прохождением. То есть, продолжить. Я играть, ой, удалять пока игру не буду. Если она соберет нормально просмотров и лайков, то я буду снимать вторую серию. Если нет, как всегда, типа 50-60 просмотров, то я скорее всего удалю. Я посмотрю на статистику в течение двух дней. Я же говорю, если все будет ок по просмотрам и по лайкам, я продолжу. Нет? Тогда извиняйте. Не, ну в принципе я и делал это обзорной частью. Превьев. Превьев. Поэтому вот так вот. А так, всем спасибо за просмотр. Будем заканчивать. Всем пока.